I love you А тут тут подать что ли? Ну да. Ну я и пойду. Леле леле то леле мне. Пойду леле леле леле Подожди, ну поедвай со мной, не скучно. Да отстань, ты не видишь, мне уроки надо делать. Завтра контроль, контрольные, а, а если я не подготовлюсь, тогда я получу двойку. Если я за тебя получу двойку, ты получишь мне. Вот это просто позвала идвать. Ну ладно, сейчас посмотрим, и есть у меня одна идея-то. Где <соединяющие> же это, держи же это, где же это, держи это, держи же это, где держи же это, где держи это, же держи это? Вот она! Это wow. wow. Итак, ты его а, водаешь мой уши на yeah. Да папа пап, мне что-то Да, это А Даш, ты не хочешь спросить у Дашь дашь титатольную или нет? Мелкая, ты что, ты ведьма? Я в такие дела не верю. Я сам подготовлюсь и сдам, и получу свою оценку без твоих шариков там. Ха, ну ты хочешь... Что, двойку по контрольной получить? Я тебе дала ему шарик волшебный, а ты мне не изделил. Спроси у шарика. Ага, и чем твой шарик поможет? Твой. Тот твой шарик волшебный может из моего дневника убрать двойку? Да. Я знаю, что это. Стащает мой волшебный. Ну что, давай попробуем. Так, надо, чтобы папа с мамой не увидели двойку. Ну ладно, давай попробуем. Ладно, где твой шарик? Давай, дошли, где? где он... Будем пробовать. Ну вот моя двойка, что твой шарик сможет сделать? Помоги нам двойку убать! Помоги нам двойку убать! Шарик, сайт, убей нам двойту убрать. Что, Камила, получается, или твой шарик ничего не умеет делать? Умеет. Это двойту убьет. Yep. Если ты будешь мешать, ничего не получится. Ну. No. Давай, смотри. Сайт, сайт, убери вот смотри, твоя двойка убилась. Оба что я хотела на день рождения. Мама с папой купит это. Ты это... увидели двойку, кроме никаких тебе подарков. Камила, а что твой шарик еще умеет делать? Главное, не смотри, вот они. А то еще есть пахтится? Да. Ну ладно. Сейчас я приду и шарик не туда ага. Шарик, шарик, а мама не узнает про двойку? Ну, это радует. Ребята, а вы говорите родителям, правда? Нет или да? Напишите в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на мой канал Богдан Лайф и всем пока. И, ж, и жми колокольчик. Лайк. Всем пока.